Not моя чашка my cup of tea дословно переводится как не моя чашка чая. Как может догадаться, перевод не имеет к чаю никакого отношения. Самое близкое по значению выражения в русском языке будет не по душе. В отличие от фразы рика, традиционное выражение строится через глагол to be.